Все строчки кода я оставил в описании Если что, бери оттуда Нахуй ты будешь их списывать, правильно? Вот я так подумал В крейте мы изготавливаем все переменные В событии степ Мы как бы Чекаем, сколько он нас там хп И все время их Преобразуем через функцию вот такую И соответственно отслеживаем не нанесся ли нам удар Чтобы если что отрисовать полосочку, которая показывает сколько урона нам нанеслось Вот, ну а в событии драф мы отрисовываем собственно сам объект Там, не знаю, может у вас побольше будет спрайт И две полоски, одна нижняя, которая с белой полосой И вторая, которая сверху нее, это само ХП Вот, вот как-то так получается